И сейчас я хочу представить Екатерину. Екатерина, здравствуйте. Екатерина представляет один из ведущих вузов Польши. Польша у нас очень популярное направление сейчас. Поэтому сейчас мы Екатерину попросим к нам присоединиться. Добрый Екатерина, день. вы на связи? Да. Еще раз здравствуйте, да, я уже возьму микрофон в свои руки, так скажем. Mm -hmm. Меня зовут еще раз Екатерина, я здесь работаю в университете Лазарского, который я сегодня представляю, он находится в Варшаве, об этом мы поговорим немножечко позже. Хотела также сказать, что я являюсь студенткой этого вуза, поэтому любые вопросы, которые у вас возникнут, я с удовольствием на них отвечу, с удовольствием поговорю с вами обо всем, включая наши митинги через календарь. Польша. Почему вообще стоит выбрать Польшу? Безусловно, первое преимущество, которое стоит упомянуть, это то, что Польша является страной Европейского Союза. Европейский Союз – это очень мощный игрок на международной арене, который дает вам возможности в развитии как в экономи экономические, так и политические, так и социальные. Вторая причина, я бы сказала, что Польша — это идеальная страна для того, чтобы начать свою жизнь, взрослую, самостоятельную жизнь, чтобы узнать, каково это вообще — жить одному, жить в другой стране. Плюс к тому, Польша находится довольно близко к Беларуси, и есть возможность Путешествий довольно частых, потому что это очень важно, наверное, особенно в первый год жизни за границей, какая-то ностальгия все равно присутствует. Поэтому я считаю, что Польша, как одна из самых недорогих стран Европейского Союза, идеально подходит для вашего старта, чтобы вы, проживая в Польше, обучаясь в Польше, могли понимать, что вы хотите делать дальше. Потому что также у вас есть по студенческой визе возможность путешествовать, возможность узнавать другие европейские страны и понимать, чего вы хотите. Поговорим немножко о Варшаве, поскольку наш университет находится в Варшаве. Безусловно, Варшава имеет огромный плюс, потому что это столица Польши, потому что это польский бизнес-центр, и, соответственно, здесь очень много международных компаний, где есть возможность практиковать, проходить практику, где есть возможность работать, начать свою карьеру. И одно из самых больших преимуществ — это то, что это очень разнообразный город в плане культуры, в плане нации, в плане... Этническом. Здесь вы, очень много студентов, и здесь вы сможете познакомиться вообще с любыми нациями, которые только можете себе вообразить, потому что лично в нашем университете обучаются студенты более 50 разных наций, и в, вне карантинных условий, скажем так, это очень активный город, где люди коммуницируют постоянно. Это, соответственно, очень динамический город, очень дружелюбный город. И касательно стоимости проживания, если сравнивать с другими польскими городами, конечно, Варшава будет немного дороже, но если сравнивать с другими европейскими столицами, Варшава очень выгодный город для проживания. И, наконец-то, начнем говорить о нашем университете. Почему стоит рассматривать университет Лазарского? Я хочу сказать о том, что это частный вуз, чтобы вы об этом помнили, чтобы вы это знали. И наш вуз уже много лет занимает третье место в ранкинге, который называется «Перспективы». Это польский рейтинг, который вы можете проверить онлайн. И всегда при выборе университета стоит руководствоваться этими рейтингами. Если вы не хотите даже выбирать наш вуз, это не важно. Главное, чтобы вы понимали, что ваш университет сможет предоставить вам качественное образование. Это вы можете в случае с польскими вузами посмотреть на сайте журнала «Перспективы». Наш университет также предлагает двойной диплом. Что такое двойной диплом? То есть вы берете программу бакалавриата, допустим, на три года, по окончанию вы получаете два диплома, а не один, как это обычно происходит. Но об этом тоже поговорим немножко позже. Касательно размеров нашего вуза, у нас обучается около 5000 студентов, как я сказала, разных, 50 разных национальностей, даже больше. В прошлом году это было 54, если я не ошибаюсь, разной национальности. Примерно половина наших студентов это иностранцы, которые в основном обучаются на англоязычных программах. Так, немножко о наших программах. Они есть как на польском языке, так и на английском. Я не буду вдаваться в подробности о наших общих программах, но это основные направления — это право, это экономика, это бизнес. То есть на польском у нас есть экономика, финансы, администрирование. Также появилась недавно новая специальность управления видеоиграми. Я думаю, что сейчас очень много заинтересованных людей в этой специальности, в этом направлении. Также на магистратуре у нас есть экономика, право в бизнесе администрирование и право медицина как неделима магистратура, то есть обучение длится 6 лет. Немного о программах на английском языке. Это международные отношения, это право в бизнес-менеджменте, это право в международных отношениях, это менеджмент, это финансы и бухучет. И программы с двойным дипломом, на которых я бы хотела сделать особый акцент, потому что... Uh, это замечательная программа, я являюсь студенткой одной из таких программ. Uh, это программы бизнес-экономики, и международных отношений как на бакалавриате, так и на магистратуре. Uh, с, проводим uh, мы их совместно с британским университетом, Cavendry University, очень большой университет в Великобритании, занимает 13 место uh, среди британских университетов, согласно довольно популярному uh, рейтингу The Guardian University Guide, с которым вы тоже можете ознакомиться в любой момент в интернете. Почему эти программы вообще сто, стоит рассматривать? Во-первых, это качество, во-вторых, это стоимость. Скажу по поводу качества. Наши преподаватели, они в любом случае пытаются сделать программу таким образом, составить ее так, чтобы это можно было как больше практических знаний. То есть это не просто сухая теория, это практика, это та практика, которую они в своей жизни прошли, это та практика, которую они делятся с нами. По поводу стоимости. За этот диплом в Coventry University вы отдали бы гораздо больше денег, и, соответственно, UK — это довольно дорогая страна для проживания. В чем различие дипломов, которые вы, которые вы получили бы в Coventry University, которые вы получите в Университете Лазарского? Разница только в том, что в вашем дипломе будет небольшая сносочка о том, что этот диплом вы получили в Польше, в Университете Лазарского. Все. В плане качества, в плане значимости эти дипломы не отличаются совершенно. Стоимость такого курса это 2040 евро в семестр, что для качественного образования не так дорого, я считаю. И наша, наверное, одна из самых уникальных программ, наша самая новая программа, это э, лицензия пилота и авиационное право. В чем преимущество этой программы? Так это в том, что вы получаете по окончанию не только лицензию пилота, то есть не только разрешение на полеты, но также получаете знания авиационного права. То есть если так получится, что вы не сможете работать пилотом, что что-то случится или просто не будет желания после практики, вы всегда сможете применить свои знания в авиационном праве и таким образом остаться в этой же сфере. Uh, эта программа у нас разработана совместно с Gold Wings Flight Academy. Uh, в этом месяце, я хот... в прош... месяц назад мы установили в нашем университете уже непосредственно на кампусе uh, тренажеры, uh, которые позволяют практиковать студентам все, не выходя из кампуса. И, конечно же, у нас есть свой самолет в одном из аэропортов Варшавы, где студенты будут практиковать свои навыки и свои знания. Программа не стоит дешево, конечно, это 12 тысяч евро в семестр, но об эту стоимость включены все ваши практические занятия, все полеты. И, соответственно, что в Варшаве эта стоимость, в Польше эта стоимость будет гораздо ниже, чем в каких-то других европейских странах. Поэтому, если в детстве вы хотели стать пилотом, то рассматривайте, пожалуйста, наш университет. Также есть подготовительные языковые курсы. Если вы не уверены после окончания школы, что вы сможете потянуть программу на английском, или бы, если бы вы хотели бы учить польский, учиться на польском, то наш университет тоже предоставляет такие программы, такие курсы, как годовые, как, так семистральные семестральные, так и летние, на месяц или на два. Что есть в нашем университете? Это самая интересная часть, мне кажется, потому что, когда ты приходишь, ты хочешь себя чувствовать не в школе, ты хочешь себя чувствовать, вот, прям уже взрослая жизнь в университете, что в нем есть? Прежде всего, в нем есть очень много комфортных мест, как пуфики, диваны, кресла, где студенты обычно спят во время перерывов или во время занятий, кто как предпочитает. Есть у нас небольшой парк посреди университета, где мы обычно проводим барбекю уже весной, у нас есть день спорта, где мы на территории кампуса у нас всякие состязания проводятся, и после этого мы все готовим барбекю. Есть также библиотека, неотъемлемая часть нашего университета, очень важная, потому что, чтобы вам не задали преподаватели читать, готовить, писать, вы найдете все необходимые материалы в нашей библиотеке. У нас есть более 180 тысяч книг, и большинство из них доступны онлайн, что на данный момент очень, очень удобно в условиях карантина. Uh, есть у нас два ресторана, один больше американского стиля, второй с традиционной польской едой и три кофейни, поэтому если пара у вас начинаются в 8 утра, в 9 утра, вы можете быть спокойны, кофе на вас хватит. У нас есть два спортивных зала, где проводятся наши занятия, потому что на бакалавриате спорт, спортивное какое-нибудь занятие – это обязанность, вы должны его выбрать, но выбор широкий, это около 20 наименований разных спортивных мероп... занятий, это как йога, так и спортивный зал, так и плавание, бассейн находится в трех трамвайных остановках у нашего университета, вот, поэтому есть возможность выбрать то, что вам больше по душе, или же предложить свой вариант спорта, свой вариант какой-то активности в университете. Проживание – тоже важный аспект. У нас есть отдел заселения, который помогает вам найти проживание. Это может быть общежитие, это может быть комната, это может быть квартира. То есть общежития не наши, но мы сотрудничаем с этими общежитиями. И большой плюс в том, что общежитие находится в пяти минутах ходьбы от университета. И это очень хороший район, хотела бы тоже сказать об этом, потому что университет находится возле метро, находится в прекрасном спальном районе. И есть все удобства, все магазины, торговый центр и так далее. А, также касательно комнаты квартир, тоже мы предоставляем помощь, но, естественно, вы можете сами это все найти, потому что все работает совершенно быстро, четко и эффективно. Но в любом случае имейте в виду, что отдел оселения будет рад помочь вам в нахождении и жилье, которое будет проверено, которое, в котором вы можете быть уверены. То есть вы приедете, и вы будете знать, что вам есть где жить. Стоимость вы тоже можете видеть сейчас на экране. Это примерная стоимость общежития или квартиры. То есть выбор уже зависит от вас. Но я бы советовала первый год все-таки выбирать общежитие, потому что, во-первых, вы себя не чувствуете одинокими, во-вторых, есть всегда помощь. Чаще всего вы живете со своими сокурсниками. Вы всегда поддерживаете друг друга, всегда рядом. А, практика и работа. А, кем же я буду после окончания университета? А, наш отдел практики и карьер поможет вам ответить на этот вопрос. Прежде всего, наш отдел практики и карьер помогает вам составлять резюме, серии, а, помогает подготовиться к интервью. А, то есть вы делаете какую-то а, какую имитацию интервью, вы понимаете, как это будет происходить на самом деле. И наш отдел также помогает найти вам практику, потому что э, практика – это обязательное условие для бакалавриата, вы должны отработать определенное количество часов. В чем большое преимущество Польши в этом случае? Это то, что вся ваша практика будет оплачена, то есть вы не будете работать бесплатно. Если касательно работы во время обучения, если вы чувствуете, что у вас есть э, какое-то время, что вы сможете это сделать, э, вы всегда можете подрабатывать где-то, вы можете взять part-time job, и, э, естественно, наш отдел поможет вам в этом. Вы видите на внизу экрана название компаний, в которых работают наши студенты, наши выпускники, и практически все начинают свою карьеру вот с таких больших международных компаний, офисы которых находятся в Варшаве. Это Accenture, это Seated это City, это разные банки и так далее. Программы обмена. Это вообще уникальная, мне кажется, это вообще роскошная возможность для студентов э -э воспользоваться программой Erasmus. Я думаю, что все из вас знают, что это такое. А -а Erasmus это, э -э делится на две программы, скажем, в нашем университете. Первая — это для тех, кто выбирает англоязычные программы а -а любые, кроме программ с двойным дипломом. Если вы выбираете программу с двойным дипломом, вы имеете возможность поехать на один семестр в университет Кавентри, э -э Великобританию, и вы, естественно, получаете грант 500 евро в месяц, чтобы вы покрывали свои расходы на проживание, на питание и так далее. Но э, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно работать, работать, еще раз работать в плане своего образования, в плане обучения, в план, быть активным студентом. Э, тоже правило действует для э, людей, которые выбирают другие англоязычные программы, но они могут поехать в любую страну в Европе, э, где и мы имеем своих э, партнеров, партнер, университеты партнеры, и стоимость гранта, цена гранта это от 300 до 500 евро в зависимости от того, какую страну вы выбираете. То есть то, если страна будет дороже, то, соответственно, грант ваш будет больше. Я вас очень uh, encouraged воспользоваться этой программой, потому что ну, это правда очень uh, классный опыт, когда к нам приезжают в университет очень часто студенты по Erasmus, и когда наши студенты ездят в, по таким программам в другие страны. Это замечательный опыт. И сейчас я готова ответить на какие-то вопросы, если они есть. И если их нет, я буду рада видеть вас на встрече на во время личных встреч ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Здравствуйте, вопросы есть. Скажите, пожалуйста, вот можете подробнее про стипендии рассказать? Безусловно. Какие есть стипендии? Да, сколько могут на кто и на них может претендовать, как этот процесс построен? Хорошо, смотрите, стипендия. Первая стипендия, которая вот сейчас подходит непосредственно для всех первокурсников, это э, программа называется «Вазарский грант». На эту программу вы э, подаетесь до того, как вы начинаете обучение, и она дает вам возможность э, выиграть скидку от 10 до 30%, а может иногда и больше бывает, на ваш первый год обучения. Что вам нужно для этого сделать? Нужно записать видео и э, рассказать, что рассказать о своей социальной жизни, своей студенческой, своей школьной жизни, своей активной жизни, то есть почему именно вы должны получить этот грант. То есть никаких специфических требований мы вам не предъявляем, но мы просто хотим знать, чем вы живете, как вы живете, чем вы занимаетесь. Uh, второй вариант ⁇ это скидка для второго года обучения, третьего года обучения. То есть, если вы первый год заканчиваете со средним баллом uh, более чем 4,4, uh, напомню, что у нас uh, максимальный балл это 5,5, то вы получаете возможность, uh, вы не получаете возможность, вы получаете скидку на второй год обучения uh, также от 10 до 30% в зависимости от вашего среднего балла. То есть, если средний балл у вас 4,8, вы уже получите 30% максимальную скидку. Что тоже вас а, должно мотивировать к лучшему обучению? Ясно. А какие требования к знанию языку расскажите, пожалуйста, вот для поступления? Э -э Знание языка требования <связь> B2 — это э, либо международный сертификат как IELTS TOEFL, либо же вы можете пройти Skype-интервью с нашим преподавателем, который э, выставляет вам э, уровень вашего языка. То есть какой вариант вам будет удобнее, комфортнее, потому что сейчас не у всех перед поступлением была возможность пройти этот экзамен из-за карантина, и, я имею в виду TOEFL или IELTS, поэтому многие воспользовались э, услугой Skype-интервью с нашим преподавателем. Ясно. А и какая вот вообще вероятность поступления, если человек к вам обращается, то есть сколько там поднимается людей, сколько людей отказывают, те, которые хотят поступить. То есть какая вероятность, если человек пришел к вам поступить, то вот он подал документы, что он вам поступит. А сколько вы избирательны для своих студентов? Мы избираем... У нас два основных критерия, по которым мы принимаем студента или не принимаем, это знание языка, уровень не менее чем B2, и уровень средний балл аттестата, это должно быть не менее 60%, и чем раньше вы все это начнете делать, все документы, чтобы не затягиваться этим, то вы безусловно поступите, то есть нет такого, что... Что вы, вы не можете поступить, если все ваши э, документы в порядке, если вы выполнили все требования к поступлению, вы наш студент. Все просто. Я понял. То есть каких-то таких сложностей поступить нету. А вы сами как, как поступали? Можете своим личным опытом поделиться? То есть сколько лет назад нам подавали с... на стипендию? И так вот вы сами. Я поступала с помощью агентства. Я, в принципе, предоставила все свои документы, сдала языковой экзамен, я сдавала IELTS. И сложностей никаких абсолютно не было, потому что, естественно, мне помогло агентство при поступлении. На магистратуру я уже поступала одна сама, потому что я закончила бакалавриат в этом институте, университете, и, соответственно, потом уже проще было поступать на магистратуру. То есть никаких сложностей я не столкнулась. Самое сложное, это, наверное, собрать документы и податься на визу. В плане университета это все было очень просто. Я понял. Хорошо, все, спасибо большое за ваше выступление. А, и в качестве вступительных экзаменов, вот что служит в качестве вступительных экзаменов? Вопрос от Валерии Савинковой. Вот, ну, просто польский надо, да, их собеседование и все, то есть как таковых экзаменов нету, да? да? Или да все и вступительных экзаменов нет, если мы не говорим, допустим, о медицине или о э, лицензии пилота, о таких более специфических э, а на лицензию пилота какие есть у вас? Я знаю, у вас программа есть подготовки пилота. Есть специальный медицинский сертификат, который нужно пройти в Европе, и у -у -у -у. есть э, математика, физика и, по-моему, какой-то еще предмет, но я вам не скажу точно. У -у -у -у -у. Я но я понял. Там есть свои. Хорошо, спасибо большое. Если вы хотите реально поехать в Польшу и хотите узнать, как этот процесс подходит туда, то, пожалуйста, подавайте документы, записывайтесь на индивидуальную консультацию. Еще вопрос от Валерии Савинковой. Валерия, наверное, думает поехать. Какой средний балл аттестата должен быть? То есть, Наверное, двоечников вы же не примете. Смотрите, в баллах, но это, наверное, около 8 баллов. То есть белорусские 8 баллов, знать 8 надо 8 польский. Балленно, правильно? У нас 10, да. Тогда где-то 7, может даже меньше. 7 баллов. То есть аттестат, надо знать польский язык или английский, правильно? Да. И тот или тот, собеседование устно проводят, и на основании этого уже комиссия принимает решение. То есть если балл, в принципе, шансы большие поступить. Да. Понятно. Да. Угу. Ну, тогда записывайтесь на консультации индивидуальные, если вы хотите э, получить индивидуальную консультацию, записывайтесь и, э, и поступайте. Все, спасибо большое